Всем привет, дорогие друзья! Сегодня очередной у нас ролик. Пытаемся устроить субботник. Да, Но как это, весна. Неизвестно. Уступила, ребята, весна. Короче, и это надо прибраться немного удобно. Сейчас жена будет да, прибираться, будет а я буду снимать. А может, наоборот, сделаем, а? Вот. Что нам Посмотри, надо? Посмотри, сколько торфов. А, ну, торф курсу привезли. Но... Скоро будет... Скоро будет очередной ролик, что мы с этим торфом сделаем. Муж ничего не хочет делать. Чего? Я буду это перекидывать торф. Слушай, а ты что и смотришь? Делать-то будем, нет? Я делаю а, -а, -а. ну да Снимаю что Потом <свист> могу снимать, а только работать <свист> Ну это не точно Сидеть! Ой, Мэйс Сидеть! Сидеть! Сидеть! Не гулять не пойдешь сейчас Вези Федь, туда тележку. Да сидеть же! Вот это да? Ага. Вот так. Закрыто. А! Так, в общем, ребята, убираемся впереди дома сначала. Много опилков. Вот, после дров, Ой, после зимы, как говорится. Сейчас все уберем. Тоже... Приступаем, короче, убираться в куборки. А уже... Да, да, убирай все. Ну как тебе труд обгораживать человека? Главное, чтобы ты похудел. <свят> Это самое главное. Наши физические уборки. Больше не будете говорить, чтобы дрова сюда вперед Будем. возил. М Будем. Сколько ему раз объяснял, что наперед дрова не вывозят. <свят> Иди, бренд, отсюда, а ты сейчас швабру получишь. <свят> вот. Сколько он говорил. Въезд не может сделать уже сколько времени. Сколько? Года. Слышь ты! Ребят, я заставила. Ты. А мне что? Да. Да. Слышь ты. Так, водички принесла. Да, да. сейчас я отсюда возьму, и стены вымою. Также после весны мусор кое-где на участке. Сейчас тоже их соберем. Вот. Вот всякие тут эти от холодильника старые нас валяются. Тоже надо собрать пакеты. Чё только не валяется, даже рукавицы. Что держишь? Надержи. Давай, маленький, собирай. Горит костер. Так, сейчас спалим от топилок, короче, ребятки. Какая у Феди машина, какая, да, у Феди? Ну покажи, как она ездит. это машина Мама! там оставь сидим отдыхаем где теща-то хоть с тещей сидим отдыхаем Чё вот теща тут жена тут полы все меня довели все после зимы короче убираем да жена жена да, тёща. Слышь? Жена тут фитнесом занимается, да, жена? Любимая. Куда еще фитнесом а? заниматься? Чего? Я и так худая. У меня муж не кормит. В каком месте? Везде. <свят> Надо тут тоже сайдингом бы там делать. Не обделать. А что сделать? Ну-ка, скажи. Ну. Приделать. <сёк> Козе. <сёк> Или козу. <сёк> в общем, ребята. Всем пока. Прибираемся тут, короче, потихонечку в доме. Следующее видео у нас будет. Мы будем делать грядки грядки она задолбалась своими грядками придется делать грядки за. Ну, в следующем да? видео ребят будем делать грядки с вами всем покедова за покедова скажи всем всем пока пока всем пока до следующих роликов ребят